Приходишь в ресторан к друзьям, достаешь вот такой свой iPhone 13 Pro Max и ставишь его на стол. Секунду. Ну мы же репетировали, ё-моё, вот так вот достаешь, пацаны. Купил 13 Pro Max и даже не в кредит. Да стой ты уже, ну, во. Бизнес-ланч хотел заказать. Привет, с вами Велсаком. Сегодня у нас контент огнище, потому что мы опустились на самое дно. Ну, как вы любите. Мы погрузились в мир китайских рефабов и прочих пересобранных франкенштейнов. Помните, я рассказывал вам про iPhone 10R в корпусе типа под iPhone 13 Pro? Потому что здесь 6,1 дюйма и это странная, короче, история. Мы его, кстати, разыгрываем и совсем скоро он отправится победителю. Так что залетайте в наш телеграм-канал, мы там обновили пост по всем конкурсам, чтобы вы понимали, что вообще, зачем и почему. А сегодня я покажу вам телефон, который вас точно не оставит равнодушным. Зашлите мне вот такую красоту. И это, друзья мои, iPhone 13 Pro Max за 26 тысяч рублей. И это не какой-то адский Китай. И это не какой-то адский фейк. Это настоящий iPhone. И он даже выглядит, я вам сразу его покажу, как iPhone 13 Pro Макс. но ну, в данном случае он в белом цвете, поэтому, вы скажете, не очень, как бы сразу можно его идентифицировать. Каком-нибудь голубом было бы наряднее, но вот был только такой на авито. И вы скажете, а в чем прикол? А вот это самое интересное. Так что заваривайте, что-нибудь вкусненького попить, поесть, и мы начинаем. Поехали. Хочется вам, конечно, все рассказать про этот iPhone, в чем прикол, но для начала давайте вот такой тест. Будет ли он стоять? Ага, тест пройден. Что уже намекает нам на то, что это настоящий iPhone? Второй момент. Как вы знаете, сейчас недоступен Apple Pay. И на самом деле, Wallet, который появился в iPhone 12, мы с вами воспринимали как нечто... Ну, пускай будет. Напоминаю, что он держится на магнитике, да? А сейчас это стало вообще супер решением, потому что, в принципе, я особо не страдаю. Как происходит? Мне нужно что-то оплатить на кассе. Я достаю свой iPhone, беру вот так кошелек, вот так выдвигаю карту, вот здесь же контакт, приложил, убрал, приклеил, в карман сунул. Офигительно удобно. Делайте ваши ставки, приклеится или нет. Как будто не держится, да? Ну ладно, к айфону не клеится, это не такое большое страдание, потому что можно использовать оригинальный чехол с Максейф, и там магия произойдет. Но главный прикол здесь на самом деле в том, что использую я вот такую карту от Альфа-Банка, и это дебетовая карта. И вот почему вам стоит пройти по ссылке в описании и заказать себе такую же. Да все очень просто. Дело в том, что это отличная пластиковая карта с хорошим кэшбэком и бесплатным обслуживанием навсегда. Дебетовая альфа-карта с кэшбэком живыми деньгами. Вы можете получить до 33% у партнеров и 2% кэшбэка с живыми деньгами, еще раз подчеркиваю, вообще на все покупки. Вот с этой картой. Бесплатное обслуживание навсегда вообще без условий. Оформляйте и пользуйтесь. Что было совсем хорошо, вы можете получить еще дополнительные 1500 рублей за покупки. Вот как это работает. Совершаете покупки в первый месяц пользования картой как минимум на 500 рублей, получаете 500 рублей на счет карты в начале следующего месяца. Повторяете эту процедуру в течение следующих двух месяцев, а в итоге вы получаете полторы тысячи рублей. Переходите по ссылке в описании, оформляете бесплатно альфа-карту, бесплатно пользуйтесь, получаете полторы тысячи рублей в первые три месяца, получаете кэшбэк живыми деньгами. В общем, действительно классный продукт, в отличие от нашего айфона. Приехала к нам эта радость вот в такой коробке, на самом деле похожая на настоящий айфон, сзади, правда, у нас нет соответствующих стикеров, но так бывает. При этом она, как видите, вскрытая, переюзанная во всех смыслах. И я делаю вывод, что, возможно, когда-то это была оригинальная коробка. Просто она сильно БУ. Внутри, без каких-либо картинок и прочих историй, лежит вот такой вот iPhone. Без пленок, уже сразу готовый, так сказать, к использованию. И даже уже активированный, и что-то тут Siri от нас хочет. И такая, окей. В комплекте идет Lightning. Да, опять же, в принципе Похожий на настоящий Но тут вообще очень сложно сейчас в современных реалиях Потому что китайцы, которые делают Вот эти оригинальные копии Настолько накачали свой скилл Что вы не то, что провод не отличите Вы какие-нибудь Airpods вообще не всегда сможете Идентифицировать как копию Причем эти копии делятся еще на несколько градаций Есть прям копия под оригинал Хреновая копия, отвратительная копия И копия вообще лучше в руки не брать Поэтому, скорее всего это очень китайский, понятное дело оригинал тоже китайский, но это в том смысле, когда вот вы употребляете китайский немножко с пренебрежительным, знаете, значением. Lightning, но главное, что он телефон заряжает, и этого нам более чем достаточно. А также у нас с вами есть соответствующий конвертик, где есть скрепка, вот такая вот сервисная бумажка, никаких тебе дополнительных наклеек, ничего. То есть вообще зачем они это вот положили, непонятно. В принципе, вот это можно было также исключить. То есть это какой-то странный комплект, у нас и так от iPhone ничего не осталось, а тут еще и вот наклеечки отобрали. Но не ради этого мы покупали этот телефон. И вы скажете, Вален, ну а в чем, собственно, подвох? А фишечка в том, что вот это оригинальный iPhone 12 Pro Max, также в белом цвете. Вот это наш совида, и вы видите, что блок камер несколько отличается. Я напомню, что у оригинального iPhone 13 Pro Max этот самый блок камер еще больше. И в данном случае мы делаем вывод, что что-то пошло не так. А все очень просто, и на самом деле продавцы этого не скрывают. Это iPhone 10s Max в корпусе iPhone 13 Pro Max. На борту 64 гигабайта памяти, здесь 6,5 дюйма экран, более того. Он у нас с вами выпирает немножко над корпусом, потому что, если вы помните, оригинальный iPhone 10s Max был, конечно же, с закругленной формы. Но когда мы его с вами распаковывали в 2018 году, он, конечно, производил впечатление, потому что он был большой. Вау! Хрена Он мне сразу говорит «Чао!» Офигеть, какой он здоровый! Сейчас, кроме шуток, это прям бомбически огромный! Я. У, -у, у Давай вот так вот. Ой, как хорошо-то! Господи! Это действительно офигеть, какой здоровый! Посмотрите, вот ровно кладюшево он именно вот такой. В итоге за 26 тысяч рублей вы получаете настоящий iPhone с большим экраном. Пусть это и Китай-перекитай, но тем не менее, это настоящий iPhone. Тут iOS, как вы видите, современное. Здесь работающий Face ID, здесь экран с трутоном, здесь, хотел сказать, Apple Pay. Когда-то был Apple Pay. В общем-то, это iPhone, и издалека, на расстоянии, даже я не всегда отличу, фейк это или не фейк. Что же говорить о людях вокруг. Поэтому, если нужно пустить пыль в глаза, берется вот такой аппарат и вполне себе iPhone 13 Pro Max. Ну как минимум 12. Я вообще не знаю, зачем собственно ребята продают их как 13 Pro Max. Видимо, просто самый новый, самый востребованный. Он в большей степени похож на 12 Pro Max. Но это, конечно, лютый прикол. Значит, давайте по существу. Качество самого корпуса, ну это не оригинал. то есть. Это прям китайский очень корпус. Особенно это видно по преломлению света на этих самых гранях. Все-таки в оригинальном качество исполнения корпуса сильно выше. То есть он такой же ляпанный-переляпанный. Это также можно посмотреть по кнопкам. Обратите внимание, вот насколько качественно сделаны кнопки у оригинального корпуса. И как они странно выглядят на вот этом китайце. И смотрите, какая история. Я изучил вопрос, сколько стоит iPhone 10s Max сегодня REF. И вы удивитесь. Счастье. Цены очень разнятся, но это 30 тысяч плюс. Есть новые, прям настоящие, не восстановленные в районе 40 тысяч рублей. Ценник абсолютно неадекватный. Сегодня этот телефон за эти деньги никому не нужен. И при этом вот такие версии продаются на Авито в достаточно большом количестве за 26, 27. Ну, в общем, вот такие цифры. И это очень странно, потому что должна быть какая-то маржинальность, правильно? То есть у вас есть просто оригинальный iPhone XS Max, восстановленный за 30, есть пересобранный за 26. Еще я делаю вывод, что здесь стопудово неоригинальный экран, или каким-то хитрым образом восстановленные батарейки скорее всего тоже, возможно, не оригинальные. то есть есть какие-то компоненты, которые подходят к iPhone, но не являются оригинальными. То есть это нужно было сильно удешевить. И, конечно, этот iPhone я бы не рекомендовал к покупке, несмотря на то, что, ну, <laughs> выглядит забавно. Напоминаю, что iPhone 10s Max было всего две камеры, они находились э, друг над другом. А здесь у нас появилась третья. И что? Правильно, она полностью фейковая, несмотря на то, что что выглядит вполне рабочий. И более того, такой маленький блок камер именно потому, что у оригинального iPhone 10 с Max они находились близко друг к другу. Их не разнести просто физически, поэтому пришлось колдовать и сделать вот нечто подобное. Самая засада, друзья мои, знаете в чем? Этот iPhone палит два момента. Ну так, по-серьезному. Это, кэш блок камер, он слишком маленький. И выпирающий экран. И по большому счету, все это можно было бы скрыть чехлом, потому что, когда вы убираете телефон в чехол, понятное дело, хрен пойми, какой там экран. Но за счет того, что слишком маленький блок камер, оригинальный чехол от iPhone 12 Pro Max в по не подойдет, и оригинальный чехол от iPhone 13 Pro Max не подойдет тем более, потому что там окошко под камеры еще больше. И где найти адский китайский чехол, который соединится с этим адский китайским айфоном? На этот вопрос, на который у меня нет ответа. Я так понял, что люди, которые погрузились в эту тему, они говорят, что существуют такие чехлы, и они даже стоят полторы тысячи рублей, но я не видел. Хотя, может быть, я не прав, давай примерим. <смех> Это... <смех> Это знаешь, когда пропускал день ног, вот такая вот история, вот эти картинки. То есть что-то что не сложилось, да, вот здесь вот какая-то дыра. Более того, смотри, он и не очень хорошо там держится. Test. Потому что, если вы вдруг помните, iPhone 12 и 13 Pro Max, они 6,7 дюйма, а iPhone 10s Max был 6,5 дюйма. И понятное дело, что возросшая диагональ достигнута в том числе за счет более тонких рамок, но не совсем. Они по габаритам, в принципе, отличаются. И это видно. Если эти два телефона сложить, то, ну, какие-то там вот миллиметры... Их все равно разделяют, то есть это не один в один. То есть вот есть вот это вот ощущение, даже на уровне, знаете, вот пальцем вводишь, и да. Поэтому, собственно, наш с вами китайский адский iPhone в этом чехле, ну, скажем так, болтается. Поэтому, если бы вы могли забить на, собственно, блок камер, то, ну, он тут лежит. У нас, почему-то все время Siri, он хочет включить. А он лежит здесь неуверенно, понимаешь, что если он при случае выпадет, а этого допустить ни в коем случае нельзя. Поэтому вы можете сказать, что вы смелый. И ходите с айфоном без чехла, как вилсаком. Вообще мне показалось это очень забавным Типа дешевый iPhone, Господи, ну типа хрен с ним, что он какие-то, Может быть кто-то скажет, что это Типа не попытка Обмануть окружающих, а вот Ну такой модинг или такой детейлинг Или стайлинг, или называйте как хотите В принципе, почему нет? Таким образом можно Продлить жизнь своему старому айфону Благо такие корпуса Продаются, и вы можете совершенно спокойно Купив его отдельно, прийти в любой сервис Вам его там пересоберут, что я сам Тоже и делал. Мне кажется, что с точки зрения Модинга, но это прикольное решение. С точки зрения попытки обмануть окружающих, такое себе. Но! 4-летний iPhone вполне себе сегодня еще бодрый, для основных задач достаточный. В общем, берешь и радуешься. Что меня смущает в данной ситуации? Да то, что с этим курсом рубля вы сегодня можете купить себе iPhone 12 на 64 гигабайта за 28 тысяч рублей. Но за 30 точно. Там тот же iPhone 10R 20 тысяч, пускай он уже совсем старый, хотя он современник 10S. Но сам факт, вы представляете, как все изменилось, да, еще вчера эти айфоны стоили охренительно дорого, а сегодня они вот за, ну, не копейки, конечно, но вообще офигевшие деньги. Айфон 13, самый современный, 40 тысяч рублей. Хрен с с 13, 12 достаточно, 20+, плюс 28, да, ну, то есть охренеть. Поэтому как будто бы особого смысла в этих франкенштейнах и нет. Хотя они, в принципе, со своей задачей справляются. Камеры рабочие, все выглядит достаточно уверенно, но блин, но блин. Еще не забываем о том, что я не раз говорил, что iPhone 10s Max вообще один из самых неудачных, ну, особенно после iPhone 6 Plus, потому что он был большой, он очень быстро разряжался, и это была проблема. Но в целом, вот такие франкенштейны с авито, это, конечно, забавная приколюха. Я думаю, что вы кайфанули от этого видоса так же, как и я, хотя бы с точки зрения того, что мы немножко окунулись в мир вот современных китайских вот этих вот конструкций. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и я закажу самые дикие, самые дешевые айфоны с алиэкспресс, мы с вами на них посмотрим. Да что ж ты падаешь-то постоянно, все-таки конфигурация у нее не стоячая была, понимаешь? Держись. и это будет тоже эпично. но ну, а эту радость я бы, может, и разыграл. да, что бы не разыграть, да? Ну, то есть это, я больше всех говорил, что я ничего не хочу разыгрывать, и такой, да почему нет? Мы, как вы знаете, перешли на гибридную схему, подписывайтесь на наш канал, Ставьте лайки, конечно же, оставляйте комментарии, но розыгрыш будет происходить в Телеграме, потому что там это просто и легко. И итоги подведем через неделю. А с вами был Вилсуко, совсем скоро увидимся, пока.